Здравствуйте, подскажите, а с каким вопросом мы обращались в компанию Опора? Мы обращались после э, случившегося ДТП. Страховая компания. Я э, не могу в первый раз. Пускай будет со второго, это вырежем и У нас произошло ДТП. Страховая компания не выплатила а, на наш взгляд нужную сумму денег, поэтому мы обр обратились а, к вам в компанию «Опора». Вы обратились а, в компанию «Опора», компания «Опора» сделала экспресс-оценку, а, подтвердили о том, что а, страховая компания не доплатила. Ну и, соответственно, я так понимаю, после этого был суд, он а, там а, продлился там, полгода, я так понимаю. Нас ориентировали, на этот срок, и вот результатом стало. Какой результат? То есть страховая компания сейчас выплатила вам? Да, да, она выплатила нам еще часть средств, но нам, опять же, юристы вашей компании подсказали, что нам есть еще за что побороться, потому что оценка была произведена очень точно. И мы будем еще бороться с вредной такой страховой компанией. Посоветует ли своим друзьям знакомым обращаться в опору? Не то что посоветую, мы уже посоветовали нескольким нашим друзьям. Ну хорошо, большое спасибо. До свидания,